Здравствуйте, дорогие друзья! С вами адвокат Дмитрий Анцупов. И сегодня обсудим такую нашумевшую новость, как ограничение пользования личным транспортом. Не так давно все СМИ у нас пестрили заголовками. шмин транс Правительство Российской Федерации разработало транспортную стратегию, в соответствии с которой личным транспортом будет пользоваться очень сложно, будут ограничивать, запрещать, в том числе и такие заголовки я видел что личным транспортом будет пользоваться запрещено. Насколько это так? Давайте разбираться. В этом видео я расскажу вам подробно, что вообще происходит и что написано в этой стратегии. То есть, как я и говорил, все новости из средств массовой информации необходимо проверять в открытых источниках. Благо сейчас у нас 21 век, в интернете все это дело есть. Я не поленился и действительно открыл транспортную стратегию российской федерации до 2030 года прогнозом на период до 2035 года которую предлагает министерство транспорта документ очень любопытный объемный порядка 230 страниц э, печатного текста но давайте разбираться что же там действительно такого написано есть ли смысл переживать начнем с того что там приведены достаточно обширные исследования по поводу загрязнения окружающей среды загрязнения воздуха и достаточно справедливо замечено что личный автомобиль является главным источником загрязнения воздуха в крупнейших агломерациях на которые приходится более чем 30 процентов общего объема выбросов в атмосферу а в городе москве более 90 процентов соответственно по транспортной стратегии необходимо уменьшение данного углеродного следа и очень интересный момент это прописано в стратегии планируется доведение доли электротранспортных и транспортных средств на альтернативных видах топлива в общем объеме грузоперевозок до 30 процентов то есть как это и ожидаемо за электроавтомобилями будущее следующие моменты на которых хотел бы обратить внимание данной стратегии зачитаем в рамках реагирования на указанные риски, необходима реализация следующих мер. Стимулирование к отказу от личного автомобильного транспорта в пользу низкоуглеродного и безуглеродного общественного транспорта. Следующий интересный момент. То есть, что планируется сделать в городском транспорте? Приоритизация общественных пространств и пешеходных зон в ущерб улично-дорожной сети для личного транспорта. Повышение доли рельсового магистрального транспорта. Перевод наземного городского транспорта на новый экологичный низкопольный подвижный состав и развитие интеллектуальных транспортных систем и так далее и так далее. То есть в принципе суть этой концепции, стратегии сводится к тому, что будет продолжаться курс, который, например, уже сейчас происходит в Москве. То есть что мы видим сейчас в Москве? То в центр на личном автомобиле стало уже неудобно добираться. Во-первых, сократили количество парковок. Те парковочные места, которые имеются, они стоят денег, причем немалых денег. На сегодняшний день, это декабрь 2021 года, час парковки в центре Москвы стоит 380 рублей. Далее, очень определенное количество улиц стало пешеходными. То есть там, в принципе, уже нельзя подъехать наличием автомобиля. У нас появились выделенные линии, по которым может ездить только общественный транспорт или такси. То есть, по сути. Концепция направлена на то, чтобы не запрещать людям пользоваться личным автомобилем, а чтобы, скажем так, пользование личным автомобилем становилось не совсем удобным, как экономически, так и в принципе в плане передвижения. То есть будет развиваться общественный наземный транспорт, улицы будут становиться пешеходными, парковки будут также платными, стоимость парковок уменьшаться, скорее всего, не будет. Я думаю, в ближайшем времени могут появиться какие-то Платные улицы, у нас уже имеются платные трассы, возможно, какие-то платные улицы уже будут появляться непосредственно в городах. То есть это, в принципе, будущее, это следует ожидать, потому что весь мир рано или поздно к этому приходит, то есть за граница, на которую так мы все любим равняться, уже давно все эти вещи используют. То есть в крупных европейских городах, в центре города, очень проблематично, например, пользоваться своим личным автомобилем. И Москва, и остальные города России, я думаю, потихоньку будут к этому идти. Но опять-таки, друзья, это не значит, что будет запрет на пользование личного автомобиля. Это не значит, что его будут отбирать. Просто экономически это уже будет становиться накладно. Поэтому читайте всегда первоисточники. Смотрите информацию. Она есть в открытом доступе. Делайте выводы. Не верьте на слово СМИ. Если видео было полезно, поделитесь им с друзьями. До новых встреч!